От молодого парня многое сейчас зависит, а он не смог сделать передачу как надо. А вот от этого молодого парня очень многое сегодня зависит, он забил два. И его мечи принесут победу. Возможно принесут победу, пока что, пока что приносят, но пока что мы еще играем. Скамейка запасных академий как будто бы нервничает, стоят на ногах, держатся за эту самую скамейку вижу тут вижу их рядом но кунгур кунгур бросает туда опа а куда и чё